Добрый день всем присутствующим. Большое спасибо вам за то, что зарегистрировались на наше мероприятие сегодня. Сегодня у нас невероятная история. Журналистика постоянно отражает изменения в мире. Не только как меняется влияние тем нашу жизнь, как наше отношение к ним. Uh, бывает, что утром приходите в редакцию, вас что-то заинтересует, бывает какая-то история, которая вас не заинтересует, какая-то история, о которой вы что-то знаете, а может быть это история, о которой вы ничего не знаете, может быть история, ähm, которая вам кажется чрезвычайно интересной. Это может быть драматическая история, обыкновенная, но и ничего не может быть более драматичного. И чем то, что происходит сейчас в Украине. Конечно же, отношение людей к этой истории очень является важной частью того, как мы ее освещаем. Мы в Великобритании, и я буду рассказывать с британской точки зрения сегодня. Мы понимаем, что да, идет война в Европе, мы поддерживаем Украину, очевидно, но война где-то далеко от нас относительно. Я знаю, что для людей, живущих в Варшаве, война где-то близко, через границу. И я знаю, что многие из вас, и некоторые из вас, <coughs> осуществили влияние войны. То есть вы на намного ближе относитесь, находитесь к войне, чем я. Лучше вы ощущаете. Сегодня мы рассмотрим новые аспекты войны в Украине, как освещение войны изменилось. Поговорим о новых источниках освещения войны. Прежде всего, хотелось бы рассказать вам, чем я занимаюсь. Я не военный корреспондент, как таковой. Я занимался дипломатическими вопросами, был дипломатическим корреспондентом. Для BBC это очень специализированный аспект освещения. BBC очень повезло. Это крупная организация, и там очень... Много, значительное количество специальных корреспондентов. Однако я действительно работал на войне. Моя работа заключалась в том, чтобы рассказать, что происходит на передовой. По сути, моя работа всегда сходилась к ответу на, двух, на два вопроса. Что происходит? И почему это важно? Для слушателей, для зрителей. Индивидуальные истории, эпизоды войны являются... Кусочками пленки. Помните, как когда-то было, сейчас мы все в цифровом смотрим, но тем не менее, когда-то каждый из кадров этой фи этой, этой пленки является отдельной историей. В принципе, моя работа заключается в том, чтобы вам сложить для вас эти кусочки и показать, как развиваются события. Не просто то, что происходит, но почему это важно для нас всех. И мы должны осознавать две вещи, во-первых, как быстро все меняется. И также мы должны понимать, как сложно иногда, несмотря на волну информации, лавину, как сложно иногда понять, что происходит действительно Это последний раз, когда я был в Севастополе, в девяносто первом году двадцатого века, впервые тогда военно-морские силы в Великобритании посетили Севастополь. После Второй мировой, можно сказать, что это... Вы видите, у нас интересные такие шапки. И... Мы в таких шапках вот как раз и а, здесь появлялись на новых территориях. Ну Но, видите, контраст, конечно, кардинальный по сравнению с тем, что было тогда и сейчас. В конце 1991 -го года, когда, когда уже... Распадался Советский Союз. Мы, мы были в балаклаве на военно-морской базе подводных лодок. Ну и никого не интересовало, что мы фотографировали, снимали на видео. Вот такая вот Россия бы тогда была. Сейчас ее уже нет. Посмотрите, что сейчас. Абсолютно кардинальное изменение. За 30 с чем-то лет. И. Как меня, меня эти изменения влияют на нас? Изменился конфликт, суть его, общество изменилось, для которого мы работаем, и изменились сами СМИ, их природа. Это вот будут три, три темы, которые я попробую раскрыть сегодня. Один из аспектов этой войны заключается в том, что мы увидели там применение на новое оружие и новых технологий военных. Проблема СМИ — одна из них, особенно в Великобритании и в Западной Европе, ну, в отличие от общества, где есть э, призыв. Но во Франции, Германии Великобритании военный опыт очень своеобразный. Очень мало количества граждан есть опыт э, службы в армии, Немногие из них помнят, какой была Вторая мировая война. То есть война — это где-то в учебниках истории, что-то экзотическое. И поскольку у войны было у нас много довольно в нашей истории, войн, они где-то далеко в прошлом, в Афганистане, в Ираке, они были довольно ограничены по количеству погибших, и там работали. Профессионалы военные. То есть война — это что-то отдаленное для нас. И это объясняет, почему многие мои коллеги-журналисты очень слабо понимали и знали о том, что происходило и происходит в Украине. То есть вы понимаете, появляется история Джавелина, и другие противотанковые орудия, которые... Были каким-то чудом. Понимаем, что уже никто не хочет воевать танками. Хоть россияне активно используют много танков, Украина все еще пытается получить как можно больше танков. Вот это волшебное оружие. Еще одно — это байрактары, дроны турецкого производства. Конечно, дроны, другие военные примочки, которые падали с неба, сыграли очень важную роль в этой войне, но они имеют один важный аспект. Это доминирование артиллерии, важность оборонительных позиций, и вы видите очень много траншей, мы видим, и в фундаментальном смысле можно сказать, что промышленное военное производство вернулось где нужно очень много оборудования, нужно, где нужно рабочей силы, очень много амуниций, которую нужно производить. И вот мы это заметили во время этой войны. Наш подход журналистский к освещению войны тоже изменился. Во-первых, скорость возросла. Нам нужно очень быстро по ним получать информацию. Вы битву битва при Ватерло в 1815 году, когда... Победил лорд Веллингтон, новость об этом шла, долон на двое суток. Еще один феномен — это ненависть во многих случаях в отношении к журналистам. Это генерал Шерман, один из главных командиров в, гражданской войне, в Американской гражданской войне. Видите, он комментирует, он говорит, что журналисты нам не помогают, потому что они выполняют свою работу так, что информируют наших врагов. Конечно, это менялось, этот подход с годами, но все равно э, есть подозрения по отношению к журналистам и их работе. Вторая мировая война, очень известный журналист. Журналисты были мобилизованы, стали частью военных сил, вооруженных сил, у них была униформа. А здесь они записывают звук на граммфонную пластинку, и, которую потом отсылают в Лондон. Когда работают начал работать в BBC в 80-х годах. Мы работали с такими магнитофонами пленочными слева. К концу моей работы мы использовали цифровые записывающие устройства, диктофонов справа. Сейчас вы используете свои смартфоны, iPhone или Android. Видите справа? Мы видим набор ПО, который, с которым работает BBC. Можно записывать видео, аудио. И звук. Все это можно мгновенно высылать в редакцию BBC. Еще один плюс и изменения, связанные с освещением войны, это Босния 1992 года. Я очень молодой тут на переднем плане. Очень сложно было получить доступ в где-то далеко. Опасная, опасные дороги, все разрушено. Вот у нас были такие ленд-роверы бронированные, а некоторые не очень бронированные. И нам нужно вот мы жили в таком цирке логистическом, то есть также в другом конфликте во время кувейтского конфликта, кувейтской войны. Мы находимся сейчас в Ираке на фотографии где-то на передовой войны, где находятся американские войска. Туда сложно было получить доступ. Вот когда вы находитесь в таких условиях вы пытаетесь получить, выжить как можно больше информации из окружения. Но когда я был в Катаре, во время Иракской войны, вторжение в Ирак, очень было сложно мне тогда получить какую-то значительную информацию. Были признаки ежедневные, но там вам много рассказывали. Были, конечно, можно было быть прикрепленным корреспондентом, прикрепленным к определенным военным частям. Там собирали информацию. Но... Как я говорю, смотрели тогда, журналисты наблюдали за военными действиями через узкую щель и не очень понимали, что в целом происходит. Не очень понимали полную картину мира. Каждый день я пытался с эти точки соединить. В 7 утра мы работали по 18 дней, по 18 часов, иногда в сутки. В 7 часов утра я собирался с... И общался с представителями Министерства обороны Великобритании. Мы рисовали ежедневно такую карту, карту Ирака. Я рисовал эти стрелки, и на следующий день говорил, что вот там вот туда стрелка пойдет, потом туда, куда пойдут войска, непонятно. И таким образом я пытался сложить картину того, что происходило. Мы очень много тогда из информационного центра пытались информацию транслировать. А теперь... Вы видите, что происходит, кто какие, показывает направление. Во время этой войны мы увидели, попали под влияние вероятной волны, лавины информации. Ведь и так всегда бывает, когда официальные лица что-то читают, всегда операторы пытаются понять, что там нарисовано на бумажке. И то же самое произошло в данном случае. Фактически, Британское Министерство обороны до еще войны, Собирал так информации, пытаясь показывать, что может произойти, если Россия вторгнется в Украину. Это было частью более обширной западной кампании, которая является беспрецедентной. Там было очень много информации, которую нужно было рассекретить, чтобы показать и предупредить людей, что да, действительно, Россия готова вторнуться в Украину. Была большая вероятность этого из-за социальных СМИ, айфонов и возможности обмениваться информацией и распространять ее, было очень много таких материалов в соцсетях. Были спутниковые съемки, которые сейчас могут получать различные организации, аналитические организации, люди, когда... Перед самой войной мы много понимали, что произойдет. Многие из нас понимали, что произойдет. Мы слабо понимали, однако, что может делать Украина в этой ситуации. Одна из проблем, с которой мы столкнулись, заключается в том, что мы со временем привыкли верить в российской пропаганде военной вот это видео специальный поезд который путешествовал по России и показывал рассказывал об успехах российской армии в Сирии и конечно же когда вы пообщаетесь с военными экспертами запада они скажут что действительно они тоже поверили в эти успехи российской армии и нам казалось многим, что невероятная военная мощь у России присутствует. Это страна, которая в 2014 году многому научилась в Украине, в Сирии, в Грузии в 2008 году. И, конечно же, во время вторжения в Украину. Но в реальности все было по-другому. К сожалению, россияне проявили себя не очень хорошо в военном плане, в разных аспектах. Интересно, что... Британское Министерство обороны в плане источников продолжало пускать ежедневно эти материалы. Таким образом, можно было понять, что происходит. Вот это вчера их апдейт по Бахмуту. Конечно же, там видно, что идет массовая информационная кампания, война. Но это один из аспектов информации, который доступен для нас. Есть организации вроде Института изучения войны в США, которые выпускает очень много материала, посвященного этому конфликту. Очень есть много любителей вроде бывшего военного США, который отлично рисует карты, берет информацию из открытых источников и презентует в графической форме. Она не всегда на правильная, но, тем не менее, очень полезна. Если вы фоловете большое количество. Людей, которые вам окажутся э, важными источниками информации, вы получаете большой поток информации, который никто другой не получает. Например, вот э, информация о, о, о высокопоставленных военных России. Также есть Беренкет, всем известный, который... Является исследовательской организацией, использующая информацию из открытых источников, которые от себя прекрасно проявили, которые смогли показать, например, что определенные цели поражались российским оружием. Они смогли отследить практически всех этих людей на фотографии, которые являются работниками Министерства обороны России. Они узнали их телефоны, имена, адреса. И, конечно же, они очень полезны не только для предоставления информации, есть четыре садника апокалипсиса. Пятый это дезинформация. Как я уже говорил, есть, идет очень крупная война информационная. Несколько недель назад русское российское посольство Великобритании выпустило информацию, которая была опровергнута Беллинкетом. Они показали, что все это было снято специально. Россиянами это фейк важная информация которая которая важна журналистам это отслеживание самолетов особенно это делают часто энтузиасты получается вот такая карта интересно что несколько дней там назад появилась эта карта военный самолет разведный вылетел из Великобритании или Германии да заправился над румынией потом направился к побережью Черного моря крыму его сопровождали два тайфуна. И все это отражается на изображении. Мы можем это все отслеживать. Интересно, как проходят эти операции. Интересно за ними наблюдать. В некоторое время эти операции не проводились, поскольку не было возможности сопровождать такие самолеты. А сейчас, однако, натовские самолеты сопровождают, и они летают в международном воздушном пространстве. Если, посмотрите, если сопоставить все эти изображения перемещений, это происходило ранее, на более раннем этапе войны. Мы получим невероятное количество информации, которые связаны с Украиной, с Черным морем. Конечно же, мы знаем, что Украина получает очень много развитой информации из Запада. Это очень важный кусок дезинформации. Вы все знаете этого человека, Владимир Зеленский. Он активную роль сыграл для Украины. Большинство людей на Западе поддерживают Украину. В других частях мира это совсем не так. В Африке, например, они намного более скептически относятся к нему и не очень хотят, хотят поддерживать российский взгляд на ситуацию. Также в Китае, в некоторых частях Дальнего Востока, нужно очень аккуратно говорить, что украинцам удается побеждать в информационной войне. Да, на Западе им удается побеждать, но не в везде в мире. Очень много дискуссий проходит в телеграм-каналах, и мы видим, как именно там находится поле битвы для вот этой информационной войны. Очень много чеченцев, военных блогеров в этом участвуют, и тем не менее есть такой массовый центральный информационный канал, который поддерживается Крем Кремлем. Вот немножко информации из другой о презентации. Мы уже говорили о том, как Происходит внедряются технологические изменения, скорость доступ к информации меняется. Но мы мало говорили о том, как потребление новостей меняется, потому что газет печатных уже практически нет, они вымерли, и их аудитория уменьшается. Люди лю все больше поглощают информацию из интернета, все больше получают информацию по телефону, превращаются в какую-то кашу. Вот можно рассмотреть это на примере. Америки, возглавляемой Трампом. Мы видим, что очень-очень много происходит связанного, нечто такое связанное с в том числе из BBC в Великобритании и в разных частях мира. И мы говорили о новых источниках новостей. Ведь люди все меньше и меньше читают газеты печатные, бумажные, и все больше и больше получают информацию из интернета. BBC — очень интересная организация. Она финансируется из налогов обычных граждан, которые смотрят ее, эти новости. Новости — это часть их работы. Там очень много других аспектов деятельности в BBC. Но вот вопрос, например, остается э, очень важно для BBC — это Вопрос беспристрастности. И они пытаются, конечно же, э, оставаться беспристрастными в том смысле, что взгляд россиян на войну таким же является важным, как взгляд украинской стороны. Мы должны показывать и, и ту сторону, и ту сторону, и взгляд той, и другой стороны. Однако, как журналистам, нам нужно принимать решения и иногда пытаться понять, кто говорит правду, а кто неправду. Как презентовать тот или другой аргумент. Это решение должны принимать мы. Ну и куда мы таким образом движемся? Я точно не знаю, но могу предполагать. Хотелось бы, чтобы этот конфликт очень быстро закончился, очень скоро закончился, но я думаю, что он продлится какое-то время. И, к сожалению, результатов там будет много и не очень приятных. Мы движемся к важной точке, когда начнется... Наступления украинцев, может быть, где-то весной, в начале лета. Ну, тогда именно ситуация должна измениться, и мы тогда поймем, сможет ли Украина занять территорию, отнять территорию, отвоевать территорию у России. Если, однако, там уже все сбалансируется, то да. Это продлится довольно долго. Украинцы должны продемонстрировать западным партнерам, что они могут двигаться вперед, прогрессировать, иначе может показаться, что эта война будет продолжаться бесконечно. Поэтому я думаю, что результатов будет очень много, непростых. В этой войне мы должны очень внимательно анализировать все источники информации, потому что очень хочется потратить несколько часов в день, подумать, что действительно мы понимаем, что происходит что мы лучше знаем после этого, что происходит. Но я думаю, что нужно э, очень внимательно к себе относиться, потому что очень многие из этих материалов, они многие подпольные, очень много видео и фильмов мы видим, как украинцы уничтожают российскую технику, а не наоборот. Мы видим войну через определенное, как я уже сказал, небольшое отверстие, поэтому нужно понимать, что есть очень много экспертов во всех странах, которые возникли, подали голос во время войны и начали анализировать ситуацию, анализировать то, что происходит. Многие из них хорошие. Я, конечно, хочу, чтобы они победили, но мне не хочется, чтобы это мнение каждый день влияло на анализ который должен быть бесприсастным. Ну вот, вот так ситуация обстоит, Джонатан. Как развитие искусственного интеллекта, нейросети, в частности, может изменить покрытие, то есть освещение войны, войны и военных действий? Очень непростой вопрос. Искусственный интеллект изменит многое в нашей жизни. Он изменит, во-первых, то, как... Ведут военные действия. Возникает очень опасный сценарий в плане применения и искусственного интеллекта. В плане освещения военных действий, я не уверен, что сильно поменяется что-то. Меня больше всего беспокоит, что искусственный интеллект поможет внедрять большое количество фейков, и многие из вас, наверное, видели последние несколько дней информацию о чат GPT и об искусственном интеллекте. Все знают, что такое уже deepfake. Вот, например, президент э, э, фейковые фотографии президента Трампа, который с кем-то там дерется. И я думаю, что в связи с этим возникла главная проблема. Нам иногда очень сложно понять, является видео настоящим или нет. И люди пытаются анализировать тени, положение солнца, и таким образом пытаются они понять, настоящее видео или нет. Если будут полностью фейковые вещи, и вот недавно я смотрел голливудское кино, которое очень красиво снято, с применением спецэффектов, я думаю, что так, точно так же ситуация будет меняться в плане освещения военных действий. Соедините все со скоростью распространения фейков, когда нет никаких фильтров, нет перерывов. Было бы отлично, если бы мы могли электронную ватермарк помещать там и говорить, да, да, отличное видео, но оно фейковое. Потому что вот там вот, например, специальный код, который нам об этом говорит. Без, без такого без таких водяных знаков, нам будет очень сложно понять, откуда те или иные источники информации. И нам будет не просто в этом новом мире, но в реальности. Важно, же, важно ли освещать информацию о потерях украинской стороны? Мы до войны мало знали о том, что происходит в Украине. Сейчас украинцы, в принципе, не очень афишируют свои действия, и мы не очень много видим репортажи о погибших, количестве погибших в Украине, украинцев. Не очень много информации просачивается из госпиталей в Украине. Частично, поскольку западные СМИ считают, что Украина является жертвой страной, в которую вторглись. Но со временем, со временем когда Украина столкнется с более тяжелой ситуацией, тяжелыми условиями, ну, до этого был, конечно, кризис, было чудо выживания украинцев в начале, войны в, действии, в начале войны, был Херсон, например, были украинские военные победы. Но сейчас, весной, перед, допустим, контраступлением, результаты очень смешные. Некоторые хорошие, некоторые не очень. Очень важно правильно оценивать ситуацию Украины правильно понимать, куда все движется, какие возможности Украины. Я думаю, это будет очень важный вопрос, который, в принципе, полностью относится к анализу. Нам нужно лучше анализировать то, что происходит в России в том числе, то, что происходит с российскими вооруженными силами, поскольку разные СМИ имеют ограниченные ресурсы, в том числе, не хватает людей, которые имеют опыт в таких делах. В тяжелых условиях работают журналисты иностранные. Конечно, что новости — это новости. Всегда люди концентрируются на главной истории. И это очень важный вопрос, который вы задали. Спасибо большое. Мы получили еще вопрос, очень интересный. Меняется подход к освещению роли женщин. В, в военных операциях. Видите, во всех странах, поскольку военные силы становятся меньше и опираются на меньшее количество специалистов, роль женщин постоянно усиливалась. Конечно, это все происходило нелегко, не гладко, но сейчас мы видим, что во многих западных странах женщины интегрированы намного сильнее. Вооруженные силы. Украинские женщины себя активно проявили в разных сферах, в том числе во время в... войны. И я думаю, что это неизбежно. Сегодня быть солдатом не означает просто взять винтовку и пойти стрелять. Нужно владеть техническими аспектами, нужно иметь анализировать очень быстро меняющуюся ситуацию. Я понимаю, что в Украине ситуация другая, потому что массовая мобилизация идет. Конечно, в профессиональной армии боют профессионалы, которые самые лучшие. А в случае с Украиной, если идет общенациональная мобилизация, нужно мобилизовать всех и все возможности. Поэтому, конечно, женщины будут очень важным элементом этого, этого подхода, этой системы. И, возможно, роль, которую будут играть женщины в войне, повлияет на их роль в целом в обществе. Еще очень важный вопрос. Насколько велика поддержка России в Великобритании сейчас? Очень небольшая, я бы сказал, поддержка. Есть, конечно, политики какие-то отдельные, не очень популярные, которые поддерживают Россию, где-то... С, далеко справа и слева, но а, они очень такие маргинальные по статусу. Великобритания довольно странная страна, довольно небольшая, и у нас а, история с испещрена войнами. Мы, нам нравятся такие конфликты, нам нравятся все эти войны, войнушки, эти военные, и Великобритания политически активно поддерживала Украину, активно обеспечивала оборудованием И ведь сейчас вот танки-челленджеры британские появились в Украине, мы готовили их военных украинских в течение не, нескольких недель. Я думаю, что народ еще не устал от поддержки Украины в Великобритании. Конечно, не совсем так, как в США, где разделение четкое, есть часть республиканской партии которые более скептически скептично относятся к войне в Украине. И э, да, если вдруг господин Трамп победит на выборах, никто не знает, как изменится внешняя политика США, в том числе по отношению к Украине. Конечно же, это будет кризисом для Украины и к, на, в случае с, по отношению к НАТО, если Америка уменьшит твою поддержку. У нас на Западе, конечно, есть свои проблемы, нам не хватает, может быть, техники, не хватает амуниции. Как я уже говорил во время презентации, этот переход к промышленной ведению войны показал многим странам, что у них нет нужных запасов амуниции и оборудования, и оборудования. Оружие, чтобы воевать очень долгого периода времени. И именно сейчас эти вопросы решаются, на это нужно время. Как только производство запускается, больше поддержки дается Украине. Это еще одна причина, почему, чтобы не произошло то, что произойдет этой весной, все достижения Украины будут очень важными для нас. Потому что есть очень серьезные Промышленные проблемы в Великобритании, как и в других странах НАТО, связанные с там, военным оборудованием. Во многих европейских странах ультраправые силы пришли или могут пришли к власти. Влияет ли это на изменение взгляда Запада на ситуацию в Украине? Надеюсь, что э, таких стран будет совсем немного, где популисты, крайне правые, придут к власти. Хотелось бы сказать, что верить, что эта война, эта волна закончилась, но во Франции что-то происходит на этом фронте. Сейчас есть разные популисты. Не хочется никого обижать Польшу, но с точки зрения Великобритании в Польше довольно популистское правительство. Но тем не менее, ну, ну как бы это страна, которая находилась рядом с этим союзом, и Взгляд на Россию, Польши своеобразные. Да, есть крайне правые силы во Франции, в Великобритании, есть небольшие партии такого толка в разных странах, которые есть, которые показывают разный взгляд на конфликт и имеют разнообразные взгляды на то, что происходит в России, но крайне правые, крайне левые более стиматизирует Россию, чем центристы. Очень много поддержки Украины, Украине. Вы знаете, мы точно институциональны, и до начала этой войны я читал десятки статей про то, как Европа не захочет противостоять России. И бедная Украина будет скрести по сусекам в поисках помощи. Конечно, просто видеть негативную сторону. Да, да, смешедшая республиканцы в Америке, Трамп, популисты во Франции. Есть то, и это, и те, и те, и эти. Но самое удивительное, это то, насколько Европа объединилась в своей поддержке отношения к Украине. Это невероятно, насколько активизировалась НАТО, она расширилась из-за Украины, потому что Финляндия присоединится, Швеция присоединится, когда э, турки перестанут играть в свою игру. То есть практически все равно Швеция интегрируется в НАТО. Кажется ли вам, что а, сейчас нанимать журналистов? российских на Западе опасно или не опасно. Вы знаете, многие россияне уехали из России. Была большая утечка мозгов. В принципе, у меня очень много коллег, которые работают в Лондоне, кто-то в Москве, которые работают на службу BBC Россия. И я думаю, что практически 100% из них можно доверять. Конечно, нужно понимать, что если вы мне скажете что никогда не нужно нанимать больше русских, это, конечно, смешно. Мы боремся с режимом Путина, а не с отдельными э, россиянами. И о а людях нужно судить по их поведению, их мнению, их взглядам и так далее. Есть очень отважные россияне, которые хотят смотреть по-своему на ситуацию. К сожалению, их не так много, хотелось бы больше, но они находятся в тяжелой ситуации как, собственно, и люди в Беларуси сейчас живут в очень тяжелой ситуации, поскольку они живут в авторитарной стране. Это непросто, но мне бы не хотелось делать общих выводов и запрещать нанимать россиян или людей, которые говорят по-русски. Мне кажется, это неправильно. Можно ли писать о чем-то? И э, таким образом не поддерживать зло. Когда я задал два вопроса в начале презентации, а именно понять, что происходит, и объяснить, что это значит людям. Если бы Россия выигрывала эту войну, а этого не происходит, и, в принципе, можно сказать, что Россия проигрывает войну. Это слабо утешает тысячи людей в Украине, но тем не менее. Однако... Не нужно притворяться, что Россия побеждает, несмотря на то, что это транслирует российская пропаганда. Если вы перевернете историю и скажете, посмотрите на Россию, посмотрите на то, что им говорят о войне. Помогает ли это им? И ответ совсем не помогает. Ничего хорошего для них этого не делает. Увеличивает паранойю, авторитаризм усиливает в стране, уничтожает вот эти минимальные... Проблески демократии, экономика российская, к сожалению, тоже страдает Россия в долгосрочном периоде. Становится вот таким вот партнером Китая. Эти российские спортсмены не могут участвовать под российским флагом соревнованиях. То, что мы не говорим правду или говорим неправду, э, не помогает никому. С другой стороны, если мы привлечем успехи Украины, минимизируя сложность, с которыми Украина сталкивается, мы тоже ничего хорошего не получаем. Конечно же, это не помогает украинцам и украине. А мне легко сказать, я в Великобритании, далеко, где-то там сижу. Многие из вас, напрямую связанные с Украиной, Белоруссией и Россией, и для вас Украина, намного бли... Ре... война намного ближе. Но с моей точки зрения, как журналиста, нам, мне кажется, что мы должны быть как можно более объективными. Есть ли одна объективная истина и правда? Конечно, нет. Я... Во время написания статьи можно только, например, немножко приоткрыть правду, как вы ее видите. Но важно иметь источники для того, чтобы подтвердить ваши догадки, ваши выводы. Я помню глуп... такую глупую историю. В начале Иракской войны, в Катаре, когда я был в вот этом информационном центре, это было самое начало войны, британские спецвойска, приезжали с одного а, корабля на другой, и, к сожалению, двое ретро столкнулись, 15 человек погибло. Мне позвонил представитель BBC и сказал, что «Мне кажется, что война сейчас закончится, и все вернутся домой». И я сказал, «А что вообще придумали себе там?» Конечно, так не произойдет. Но это пример того, как люди ничего не понимают о войне, о конфликтах. Я сейчас на пенсии, но мне позвонили из BBC до войны и спросили, можно мы вам в любое время дня и ночи будем звонить, если только война начнется? А потом, потом человек говорит, а, войны же не будет все равно, правда? А я говорю, да что же вы такое говорите, война, конечно же, будет. Конечно, я не, я не рад этому, но посмотрите, если вы понимаете, что происходит, и немножко владеете историей, посмотрите на знаки, и поймете, что война-то будет обязательно... Ну, конечно, я не думал, что я, на, если поставлю на войну, на то, что она будет я деньги заработать, но тем не менее, вот проблема. Мы очень часто э, у себя, обществу транслируем информацию, которую они, они не понимают. Они не очень заинтересованы в этой информации, с исключением ситуации, когда на них это влияет экономически, или там что-то ассоциационное. Нужно максимально стараться быть честным, но если вы знаете, что это произошло, и россияне говорят, что это не произошло, и вы смогли с помощью источников сказать, что это точно произошло, вам нужно четко дать знать людям, что это произошло. Вот говорят, что говорят украинцы. Вот таким образом мы нарисовать картину с помощью спутников и так далее. Это произошло. И, кстати, вот... Россия, не говорят, что это полная ерунда. Но они все равно так сказали, правда? Вот нам нужно обязательно быть объективными максимально, насколько это возможно. То, что вы лично думаете о войне, это другое. Я вот лично хотел бы, чтобы Украина завтра утром победила, и война закончилась. Но это не влияет на то, что я говорю людям. Я не могу э, рассказывать людям, стоит, стоит или не стоит украинцам держать Бахмут. Тут э, вступают в игру тактические военные факторы. Учитывая всю эту волну информации э, в СМИ, мы знаем мы знаем меньше, чем на самом деле, ну, нам кажется, Бахмут, кстати, хороший пример, что очень много есть твитов, каналов в Телеграме, где показывается, как что украинцы выходят, но многие эксперты мне говорили, что военные, что на, по сути украинцы не отступают. Россияне активно продвигаются в городе, по крайней мере, с одной стороны. Украинцы все еще там находятся. А стоит ли им там быть до сих пор? Вот это вопрос, который можно обсуждать. Из-за этой лавины материалов, информации, мы должны задуматься чаще. Когда мы смотрим эти видео, мы должны понимать, что мы не, нам не показывают всю картину. Нам показывают только части картины, которые не всегда играют важную роль. Это длинный ответ на ваш вопрос. Ну что ж, хорошо. Насколько эффективным являются методы, используемые пропагандистами Кремля? Я думаю, очень неэффективны они. Ну, посмотрите, вот для начала нужно иметь хорошую историю, которую можно рассказать. Намного проще активно пропагандировать что-то, если у вас сильная история с точки зрения Украины. Там все на, на блючке с голубой каемочкой. Россияне очень плохо себя проявили в этом конфликте. Они убивали людей, мирных жителей, сравняли с землей города. Они вторили в страну, которая не являлась прямой угрозой для них, несмотря на боевые действия на Востоке. Конечно, многое, связанное с пропагандистской машиной Кремля, видится западом комичным. Как я уже говорил, в других частях мира российский месседж получает намного больше внимания и поддержки. И этого нас беспокоит. Очевидно, есть разные страны мира, части мира, которые зависят от экспорта удобрений, от хозяйственной продукции из России. Конечно, Китай имеет очень, играет очень важную роль в распространении российских взглядов на войну, несмотря на то, что, кстати говоря, что они нейтральные, они не нейтральные. Ситуация очень непростая, другими словами. И россияне постоянно постоянно этим занимаются, постоянно выпускают материалы пропагандистские, определенные аудитории, очень много пророссийских троллей в соцсетях, и возвращаясь к искусственному интеллекту и вашему вопросу о нем. Люди очень много выкладывают видео того, что на самом деле не происходило. Сейчас эти вещи нужно более активно демаскировать. Сейчас-то проще, в будущем будет сложнее. Большое спасибо. Кажется ли вам, ли вам что журналиста BBC достаточно информации, для того, чтобы сформировать объективную картину того, что происходит. Нет, я так не думаю. Я не думаю, что у кого-то вообще есть достаточно информации. Помните, что я уже говорил о Бахмуте, но можно о... рассказать о других точках на рядовой на фронте, точки соприкосновения, видите, в, виде... в это центре Беларусь. Мы говорим о длинной линии фронта. Чаще, в том числе и Беларусь. Когда вы туда едете, направляетесь, вы видите маленькую часть картины всей. Иногда важно это, чтобы понять, каким образом ведется борьба, видите ужасную цену, которую платят за это гражданские элиты, но те отдельные точки, они не обрисовывают полную картину мира. Uh, BBC, несмотря на очень большие ресурсы, тем не менее, имеет достаточно людей, информации, чтобы полностью обрисовать картину. Ну и в принципе, и аудитории не хочется знать вот такую очень широкую картину. Uh, наша аудитория не настолько заинтересована в том, что происходит в этой деревне или в этом местечке. Они заинтересованы в общей картине того, что происходит, и что это означает для них. Другими словами, кто побеждает, куда движется эта война, и сколько она еще продлится. Имеет ли BBC эти ресурсы? Ну, очень интересный, конечно, вопрос, хватает ли у них знаний и опыта. В принципе, им хватает, да. Можно так сказать о моих коллегах. Очень вдохновляющие вопросы, но не о журналистике. Как вы оцениваете... Желание потенциально арестовать Путина и ордер на его арест. Ну, если, конечно, вдруг он не будет лететь на самолете, у него все сломается, он где-то приземлится в стране или на море, откуда его выдадут. Я думаю, вряд ли, конечно, его арестуют. Вряд ли. Это, это конечно, важный символический шаг. Ордер был выпущен за... Похищение детей. Невероятные вещи, в принципе. Представляете, что это для, значит, для детей или их семей. Но есть много других вещей, за которые со временем могут появляться похожие ордеры. Я не думаю, что Путин окажется в Гаге, в суде. Я думаю, что это усилит изоляцию России в некоторых частях мира. Я думаю, что, конечно, ограничит. Планы путешествий перемещению Путина. Сложно, конечно, понимать, какой будет Россия, пока Путин у власти. сколько это продлится. Возможно, это является предупреждением других членов режима, свете режима путинского, которые связаны с Путиным и впоследствии захотят нормализовать отношения с внешним миром. Это их предупреждение о том, что происходит и что им можно ждать. То есть, мне кажется, это очень важный символический шаг. Я не думаю, что это означает, что Путин предстанет перед судом в Гааге. Ну, конечно, честно говоря, это невероятная ситуация для Совета Безопасности, членов Совета Безопасности ООН. И мне кажется, что скоро Россия должна возглавить Совет по ротации. Не уверен, я на самом деле. Ну, вопрос о Китае. Какой It's смысл a... вот этой инициативы? Китая, имеет ли эти документы будущее? <реклама> я не думаю, что там много смысла. Не думаю, что Китай честный игрок. Они, конечно, нейтрально придерживаются, но в поддержку России. И, другими словами, у, у Китая Китай давно поддерживал принципы немешательства и ненарушения неделимости территории и ненарушимости границ. Китай играет свою игру очень отдельную. Они проиграли свою игру с Россией в плане технологий, и в отношениях Китая и Москвы. Москва является младшим партнером, и я считаю, что это не самая лучшая позиция, в которой Россия может находиться, Москва в частности, в ближайшие 15-20 лет. Китай намного более заинтересован в борьбе против Запада, и в том, чтобы посмотреть, как будет развиваться Запад в ближайшие годы, как они будут использовать, применять все эти правила. Китай хочет писать само правила в будущем и хочет, чтобы Россия вместе с ними это сделала и таким образом создавать альтернативный полюс. Конечно, для стран, развивающихся, это, это может быть привлекательно. Удачи им. Мы недостаточно знаем о, о том, что именно написано в этих документах. В принципе, Зеленский недавно говорил об этом, но точно, тоже точно нам не сказал ничего. Но начало любой инициативы китайской будет связано с прекращением боевых действий и. Замораживанием конфликта. А сейчас мы видим, что россияне все еще оккупируют защитную часть украинской территории. Поэтому не очень хорошая точка отсчета и начала э, нежных переговоров. И помните, что Россия анексировала часть Украины и настаивает, что никогда ничего не отдаст обратно. А, Китайцы мне чего сказать на эту тему?